А, да, Света. Игорь, да, добрый вечер, ты звонил. Да, добрый Ну, звонил, сообщил, что жив, здоров, пока. Да, очень да. хорошо. А, скажи, что, как какие у тебя новости? Допустили ли Любовь Ивановну к тебе? Передала ли она ну, необходимость? смотри, со вчерашнего дня свидания закрыты по всей Ростовской области, по больницам. Люба сегодня вечером, ну, принесла мне передачу дали. Но видится, никому не ни с кем не дают. Ага. Или не знаю, с чем это связано, но говорят так, что по всей ростовской области. Так это не так, но проверить не могу. Ну, скорее всего, а потом... они ссылаются на одну причину, на да, эту да, пандемию. Да, распор... да, да, пандемия. Ну, дальше такую информацию даю, что книги, жалоб и предложений на посту здесь нету, Закона федерального ООО ага помещений и больницу тоже нету бейджиков нету с одеждой то есть, ну, каждый ходит ну, в чем гораздо он и ходит игорь ты э, ставь Это вопрос я... э, да. ты ставь вопрос что ты не психически больной ты э, еще не признан таковым ты здоровый человек ты не признан преступником. На каком основании надо ставить вопрос перед врачами, там, за отделением глав врач? По решению суда, не вступившему в законную силу, тебя лишили незаконно свободы и ограничивают свободу передвижения. Вот надо какой... Я вот еще раз настаиваю, да, прокурора надо вызывать. Света, смотри, по поводу прокурора, то есть э, сегодня отдал заявление главврачу, чтобы мне предоставили встречу с прокурором. Правильно. Пойдет это заявление куда не пойдет, не знаю. Звонить сейчас вечером бесполезно, прокуратура до пяти вечера работает. Понимаешь, сегодня беседовал недавно с глав врачом, вот ну, часа два назад, ставил те вопросы, которые ты мне сказала. Какие основания, что меня лишили свободы? Он не отвечает, тебя никто не свободы не лишал, но по приговору, по постановлению суда он тебя обязал разместить в психоневрологический диспансер. Ты размещен. Никто, да, не... надо я сказать, говорю, как... да, но оно не вступило в законную силу. Где отметка отступления в законную силу? Вы не можете меня удерживать. Я им это говорил, им по барабанам его шеи пропускаю. Было, было, я говорю, на каком основании вообще меня привезли? решение не вступило в законную силу. Но оно же было, вот тебе и привезли. Нет, нет. нет. Знаешь, Игорь, я тебе еще подскажу. У них есть бланки в медицине э, на добровольное вот согласие, добровольное согласие, да, на медицинское вмешательство. Да, да, да. И есть бланк да. отказа от медицинского вмешательства. Так вот, требую врача вот этот бланк, скажи, выдайте мне этот бланк, значит, раз вы, скажи, не хотите понимать, не хотите вызвать э, компетентное должностное лицо, которое проверит законность моего здесь нахождения, значит, дайте мне бланк отказа от медицинского вмешательства, и я укажу там причину, так как решение суда такого-то числа не вступило в законную силу. И, значит, буду э, жаловаться на вас. Вот и все. Скажи, предъявите мне разрешение Я суда, понял. вступившее в законную силу. Их надо, его надо долбать. Каждый день записывайся к нему, ходи на прием и скажи, дайте бланк отказа. Я отказываюсь от медицинского вмешательства, считаю, что незаконно сейчас помещен сюда, лишен свободы. Ну Решение вот суда... Медицинского вмешательства никакого нету. То есть ко мне не применяют ни уколов, ни таблеток, вообще ничего. Я нахожусь под наблюдением. Наблюдение это пусть... тоже. Это тоже должно быть на основе добровольности. Значит, напиши «Отказываюсь от медицинского наблюдения». Ну, в принципе, я все это говорил два часа назад. Ну, поговорили, он мне, когда меня провожал, сказал, что, ну, Игорь, тебе немножко осталось, скоро мы тебя выпустим. Я говорю, когда? Я тебе об этом скажу завтра. То есть завтра, я так полагаю, у меня с ним будет беседа, мне скажут, mm -hmm. сколько я здесь должен еще mm -hmm. находиться. Ну, вот такая хрень. То есть, естественно, я в покой их теперь все расставлю. Я их замордую судами. Да, Игорь, самое главное, ты стой на своем и говори только одно – вы не вы незаконно, значит, меня здесь содержите. Да, суд вынес постановление, но оно не вступило в законную силу. Вы лишили меня возможности его обжаловать. То есть вы мне не предоставляете даже ручку, бумагу, очки. То есть э, я пропустил срок, да, ну не знаю, как вот, успели там подать апелляционную? Ну, вчера, вчера я отдал жалобу через свои... Друзей. То есть у меня главврач отказался ее брать. Сказал, ничего я тебя брать не буду. Вот мне пришли четыре человека. Через них я передал. Вот отдали он. они? Ага. И отдали, не знаю. Вот Антон тебе правильно сказал, что если главврач отказался принять, надо, значит, надо говорить, приглашайте сюда четырех ваших, со, трех сотрудников, мы составим э, акт, что вы э, отказа, ну, отказали ваш, вашим действиям, бездействием, вы лишили меня возможности э, обжаловать судебный акт. Это прописано, кстати, в постановлении, что у тебя есть право 15 или сколько, 10 дней на обжалование. 10 дней. Да. Скажи, почему вы не соблюдаете вот вот прописано в бумаге то есть вы мне даже физически не даете такой возможности лишили забрали у меня ну, почему очки света, забрали Света, света это я все но ну, скорее всего очки не забрали кто-то по чьей-то команде просто их своровали я так думаю угу. ну естественно я думаю что персонал тоже тут... ну больным это нафиг не нужно угу. голова плохо работает Ой, какой беспредел, считаю, конечно. Да. Возмущению нет предела. Но да, тебе там... Да, полный. А как ты себя чувствуешь, Игорь, вообще? Как твое состояние? Тебе под помощь оказывает? Света, Света, состояние, так тебе честно скажу, неважное. У меня сахар вчера скакнул до 15. То есть они померили, сами были в шоке. Медсестра кричит, завтра тебя выпишем. Но завтра никто меня не выписал. То есть я... Продолжаю здесь лежать. Вечером померили сахар шесть, половиной то есть это э, нельзя сказать, что сильно высокий, но все равно это сахар повышенный. Угу. Норма три с половиной Ну, как тебе информацию даю. Я поняла. Ну, угу. Вот такие дела. Ну, все формы мне дают, то есть, э, как тебе сказать, по собственному желанию приобрел. 300 рублей он стоит и принимаешься вся Но они мне дают, как положено. Со вчерашнего дня причем. До этого до этого вообще ничего не давали. То есть они... Ты там... Ты, леч... ты там лечишься за свой счет, да? Они тебя лишили всего, и а еще с... ты должен сам себя спасать, лечить. Светлана, это, это не лечение, потому что они кормят такими продуктами, от которых сахар прыгает. Об этом знают и врачи, и все и говорят, а у нас нет других. Я говорю, так выпускайте меня, что я жалобу. Я поел, сахар скакнул вверх, выпил таблетку, сахар упал. Это ситуация еще хуже, чем он держал, чтобы стабилизироваться. Для, для таких больных должен быть специальный стол, отдельный стол. Вот в больницах, я знаю, это должно быть предусмотрено для диабета. Да. да. Это, да. Правильно да. да. Ну, у нас, говорит, нету такого диабетиков у нас валом, я говорю, ну а что же вы не организуете? Ну, вот, вот такие дела. Вот, Игорь, вообще, да конечно, надо говорить, писать письменную вот тут же жалобу. Идешь на прием главврачу, скажи, дайте лист бумаги ручку, я пишу жалобу. То есть вы, у вас нет условий содержания вот для диабетиков, для пациентов диабетиков. Как это да. так? Ну То есть это надо все э, по уполномоченному, по правам человека, конечно, ну, безобразие я, писать. Уже, я уже людям отзвонился, сейчас только пять минут назад сообщил, чтобы собирали народ шли по правам человека, чтобы он устроил здесь неплановую проверку. Ну, заявление на прокурора я написал, чтобы мне предоставили прокурора. Отдал сегодня главврачу, но я сомневаюсь, что будет ход данный. Но, Но я, я написала что, это я заявление. Подпитаю. Игорь, я такое заявление от себя написала. Вот как бы, ну, за, за, а -а -а. ну, в твоих интересах, да? Потому что указала, Понятно. что ты самостоятельно не можешь себя защищать, находишься, ну, вот в таких условиях закрытых. Вот я это написала в прокуратуру. А -а -а. Алло, связь теряется. А -а -а. Я написала в прокуратуру и отправила, и мне пришло сообщение, что а -а -а. мое пришло сообщение что мое сообщение получено в прокуратуру то есть ну, все, Конечно, в любом случае должна быть какая-то реакция но я не знаю придут они или нет попробуй по 112 вызвать попросить помощи у полиции позвонить как бы по 112 в полицию и сказать я прошу вашего соучастия, мне нужен прокурор значит теряется связь к сожалению сейчас я позвоню прокурору по 112 закажу прокурора да попробуй и попробуй, попробуй. Думал, попробуй. И, и да используй любую возможность любую тоже незаконно. да, хорошо, хорошо. да. вот так да и делай акцент на том что ты находишься там-то там-то тебя незаконно удерживают по э, решению суда, не вступившему в законную силу, лишают возможности обжалования и защиты своих прав. Вот всеми средствами. Да, да, в эту ситуацию и помочь ему. Вот, то есть, прям настаивай. За понял, и записывай, себя, но... записывай номер, да, номер заявки записывай, Игорь. Вот ты позвонишь, скажи, скажите мне номер моей заявки. И кто принял? Вот прямо за запиши, под, когда, ну, да. это, чтобы ну, потом... Да, есть, заявку я отдать не... Никуда не смогу, потому что поздно. Я только смогу позвонить сто Там все разговоры пишутся. Вот я это имею в виду. Когда ты по 112 оставишь свою заявку, ты тут же спросишь. Это я тебя понял. Да. Я понял тебя. Не надо по сто раз объяснять. Нет, ты, я, я, нет человек, ты просто. Тут надо поговорить с, ними. с кем поговорить? А у меня 100 человек тут на очереди. А, хорошо, Игорь. А, ну да, хорошо. Ну, ну, да, давай, давай. связь плохая. Но да. ну, держись, пожалуйста, да. Если что, звони, всегда звони.